Всем привет и экспресс выпуск. Опять, опять, э, так получилось, что выскочила у нас опять спецмиссия на нашего товарища, да, которого зовут. Как оно, ребята, напомните, как его зовут? Кто не знает, смотрите видео до конца, там обязательно вы узнаете, как его зовут. И я все-таки после предыдущего выпуска, который э, многие из вас, я так понял, уже посмотрели, э, я решил все-таки взять нашего, нашего другого друга другую машинку взять, поехать все-таки спасти его, получится у меня, как вы думаете, или все-таки будет обратно провал? А, едем вперед, давайте, давайте, пока надо догнать. Все нитро спалили, все ускорение обратно взяли. Давай, давай, Касья, нужно уже пора догонять, сколько можно ждать? Надоело, естественно. Э, вот эти отставалки, вот мы догнали очень быстро, вообще нереально нереально, один раз достаточно было упустить машину и все дриллер его зовут и мы спасли нашего дриллера сейчас посмотрим как он же сидит у нас за решеткой вот так он сидит в общем, ребят, на этом экспресс-выход закончен, ставим пальцы вверх подписываемся на канал, делимся видео видео пишем комментарии, всем пока-пока